Сегодня я расскажу о том, как похудеть без стресса. Здравствуйте. Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. Итак, как похудеть без? Без стресса Эффективный напиток, который помогает худеть без стрессов. Домашний рецепт. Если вы хотите похудеть с комфортом, то каждый день выпивайте чашку этого вкусного напитка. Ингредиенты, входящие в него, способствуют сжиганию жиров, ускоряют обмен веществ и в то же время благотворно влияют на нервную систему. Этот чудесный напиток позволит уменьшить стресс от вынужденного ограничения в пище, снизит аппетит, и вы сможете быстро и легко избавиться от лишних килограммов. Если вы чувствуете, что у вас накопились Лишние килограммы от которых хотелось бы избавиться, то сейчас самое время взять себя в руки. Стресс одна из причин, из-за которых наше тело начинает набирать лишний вес, поэтому если вы решили похудеть, то самое время избавиться от стрессов. Этот ароматный напиток поможет расслабиться. В то же самое время способствует обмену веществ и сжиганию лишнего жира. Ингредиенты. Пол яблока, 1 чайная ложка меда, 3 чайной ложки свежего лимонного сока, пол палочки корицы или 1 чайная ложка молотой корицы, 1 чашка воды. Как приготовить? Вскипятить воду. Положить в чашку мелко нарезанное яблоко и корицу и залить все кипятком. Дать настояться 10 минут. Процедить через ситечко, добавить мед и лимонный сок и все хорошо перемешать. Как принимать? Приготовленный напиток пить один раз в день. Лучше его пить свежеприготовленным и горячим, но можно и холодным. Этот напиток ускорит обмен веществ и успокоит нервную систему, что само по себе будет способствовать избавлению от лишнего веса. Не забывайте, чтобы худеть более эффективно, нужно уменьшить калорийность потребляемой пищи, отказаться от употребления колбас, газировки, жирной, жареной пищи, кондитерских изделий и больше физических упражнений. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего! Хорошего и будьте здоровы.